Всем здарова, с вами Гидра94, сегодня у нас реакция на канал Что если? Что если изобрели телепорт? Ну, мы сможем не опаздывать куда-нибудь на работу, на учебу и так далее. Знаете ли вы, что в 1975 году родился самый безбашенный путешественник в мире? Его имя Эд Стаффорд. Это первый человек в мире, который прошелся вдоль реки Амазонки. Он пробирался через джунгли, прятался от наркоторговцев, проводил по несколько часов по шею в воде, боролся с ядовитыми насекомыми и опасными болезнями. В итоге он прошел 7000 километров и потратил 2,5 года, чтобы добраться из точки А в точку Б. А теперь представьте себе, что если года. бы существовал телепорт. Термин это телепорт написал Чарльз Форд в 1931 году. Так он объяснял самые странные исчезновения людей. Первый же настоящий телепорт, по мнению ученых, появится уже в 2035 году. На данный момент самый быстрый наземный транспорт, реактивный автомобиль Trust Super Sony Car, достиг скорости 1228 км в час, что сопоставимо со скоростью пули. На нем можно доехать до любой точки планеты всего за пару часов. С телепортом это бы заняло всего одну секунду. Каждый человек за жизнь проходит... Да 20 да, километров, за что равно 5 кругосветным путешествиям. Сейчас же люди сократили бы это число в тысячи раз. Ты бы больше никогда и никуда не опаздывал. Ведь можно было бы вставать всего за 5 минут до выхода на работу или учебу. С помощью телепорта ты бы мог оказаться где угодно, посетить все 6 континентов, посмотреть, как живут знаменитости, или оказаться в самых секретных местах. Например, в зоне 51. Тебя больше не было. Бы могли все из интернет-магазинов могли бы доставляться не месяц. А меньше чем за минуту. На данный момент каждый человек. Думаю, на в России все равно бы своей жизни. Сейчас же транспорт будет вообще не нужен, из-за чего воздух станет чище минимум на 30 процентов. по польза. число ограблений. Если сейчас их совершается более трех тысяч в минуту, то в нашем случае это число увеличится в сто раз. Весь любой человек мог бы оказаться у тебя дома, при этом преступников было бы невозможно поймать. Получается, что телепортация это плохо? Конечно, же да. Нет. Телепортация сделать нашу жизнь проще и интереснее. И благодаря ей вы в любой момент могли бы оказаться рядом с компьютером, чтобы посмотреть новый выпуск «Что если?». Ждешь новые ролики? Тогда подписывайся на наш канал и паблик ВКонтакте. Здесь ты можешь следить за проектом, а также узнать много нового и интересного. Я почему сказал «да»? Потому что это может еще как бы в военных целях использоваться телепорт. Типа вот... Телепортировать сразу целый войска, пере в другую страну. Сразу прям прям под дом вражеские солдаты окажутся, какая-нибудь техника. Или сразу какую-нибудь ядерную бомбу закинуть через телепорт. То есть это будет непредсказуемо вообще всё. Вот, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте, ну и подписывайтесь на канал «Что если». Рай, до следующего видео.